Моцарт Моцарт. Иди ко мне. Молодец. Моцарт. Моцарт. Моцарт. Моцарт. Моцарт. Хороший, хороший. Младец, молодец. Моцарт. Вот умник, вот умник. Вот то хороший мой, Моцарт. Зайчик такой веселый. Веселый мальчик мой. Моцарт, Моцарт, Моцарт, Моцарт, иди ко мне, ко мне иди, лапушок.